Where do you go you call Do que do you call will Я тебя ковыряю, Я куда-нибудь говорю, я куда я я Oh Ja Two yeah well. up. Sure. Yeah, well. Я пойду. Я я угу, пойду. I'm talking to you guys. Why don't you become your idea Я подеваю. Все,